Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Нам пишут, что из выпусков узнают больше информации, чем за неделю из телевидения. Мы понимаем, почему телевидение, особенно в нашей стране, уже давно, да никогда и не было средством массовой информации, а будет средством массовой манипуляции, оболванивания, пропаганды и уже можно констатировать средством разрушения сознания, вспоминаем наш выпуск про плоскую землю. Оплачиваем для полного цинизма ситуации из кармана своих жертв. Поэтому, честно говоря, я в общем, с большим интересом смотрю за действиями наших властей, как они развлекаются, то есть каким образом еще ободрать нашу новую нефть под названием «Люди», они пытаются и сделают, безусловно.